Потерять любовь нам никогда Она живет в сердцах наших согретых Как солнце сходит утро для тебя Так и вижу я всегда наши рассветы Пускай сегодня ты живешь с другим, И я один в ночах поверь, не маюсь. Но вспоминаю я дождливый день, Когда закрыла дверь других, встречая. Ищу виновных никогда С годами это все уже не важно Одно запомни, я люблю тебя И с муськой я живу, поверь, прекрасно Любовь нам никогда Я вижу всегда наши рассветы я дарю тебе и я